Где я? Что? Что я делаю в какой-то яме? Чё блядь? Чё за херня? Так нужно выбраться отсюда. Что? Стэнли Смит. Но я же не умер, я. Что блять? Как я здесь вообще оказался? это еще что? Костер? Какое-то здание? Что происходит? Где я? Че, блядь? Как я это должен понимать? Как я здесь оказался? Я же был... А где же я был? Стоп. Я, я не помню вчерашний день. Что вчера было? Ничего не помню. Но... Почему я проснулся в могиле? Кто вообще это сделал? Блять, может это шутка какая-то? Ну нет, друзья бы не стали меня так разводить. Что это за, за бред? За такие шутки? Ой, блядь, никто б не стал так шутить. Ладно. Паника здесь явно не поможешь. Но то, что я оказался в какой-то странной местности и вообще проснулся в могиле, это очень странно. И что это такое? Ломай воспоминания топором. Ты должен помнить тот день, когда ты совершил это. Что это значит? В каком смысле? Что, блядь, за бред? Как я это вообще должен воспринимать? Какие-то деревяшки и надписи странные. И вообще никак-то неестественно здесь выглядят. Ломай воспринимание топором. В каком смысле? Это я должен вот эти деревяшки топором рубить? Блять, бред какой-то. Может пойти туда и узнать, что происходит? Хотя... Это очень странно. Я проснулся в могиле, посреди леса, какого-то здания, костра. Все это очень странно. Очень странно. Ладно. Думаю, стоит взять с собой топор. С ним хотя будет немного поспокойнее. Так-то лучше. Все равно, блять, неспокойно мне. Ладно. Нужно думать, что делать. Итак. Я проснулся в какой-то могиле. Точнее, в своей могиле. Охуенно звучит просто. Блять. Что это за бред? Все это очень странно. Ладно. Говоришь... Ломать воспоминания топором — это, конечно, бред, но можешь попробовать. Какое-то странное ощущение, как будто меня что-то дополнило. Так вот, что это значит? Мне просто нужно ломать подобные таблички. На это участие это все очень странно очень странно ладно так это что такое кладбище магазин так кладбище магазин а я вот что ты вижу какой-то забор а там видимо магазин бред какой-то это что я вижу тебя я слышу тебя я убью тебя Интересно Все это очень странно Дом, склад Ага, значит у нас есть дом, кладбище, магазин и склад Я ничего не понимаю Какая-то странная херня Подожди меня здесь, я иду за тобой что, блядь? Что это было? Блядь, надо срочно бежать! А это еще что? Чего блядь? Я знаю, кто ты и кем ты был. От меня не убежишь, Стэнли. Что за херня? Как я, как это понимать вообще? Стоп. Это, это ведь мой дом. Да, это, это мой дом. Но мой дом не находится в лесу. По крайней мере, в таком лесу. Что за херня? Что это за бред? К я ничего не понимаю. Куда я попал? Черт. <сосы> <сосы> Блять. Я что-то чувствую. ничего не понимаю. Откуда... Откуда оно знает меня? Откуда здесь мой дом? Я не понимаю. Ладно. Дома лучше завойти внутрь и не стоять долго на пороге. Да, это... Это просто... Это мой дом. Все стоит точно так же. Стиралка. Рабочий на складе. И вправду плохая работа. Откуда? Бред, блядь! Я ничего не понимаю. Просто ничего. Фу, блядь! Как оно воняет! Этот кусок мяса сгнил уже давно. Черт. Ой, блядь. Туалет. А свет работает? Работает. Ой, здесь я чувствую себя в безопасности. По крайней мере, мне так кажется. Ладно. Нужно выключить свет. Кто хер знает, может хер знает Да, это мой дом Только что он, сука, делает здесь? Это бред, это просто бред Ладно, ладно, Стэн, успокойся, успокойся И все же я не понимаю что происходит? Я не помню вчерашний день. Очнулся я в могиле и сейчас нахожусь в какой-то странной местности. Это просто необъяснимо. А это еще что? Еще одна... Ты помнишь? Или ты хочешь все забыть? Что именно забыть я хочу? Что?! Вот что мне делать? Хорошо Я принимаю тот факт, что я проснулся Ну, в какой-то странной местности Где есть мой дом и Херня всякая Но Что мне делать? Просто ходить по лесу и собирать Воспоминания В то время, как Какая-то херня за мной охотится Такая себе идея Да и Воспоминания ли это? Что я вообще должен вспомнить? Что? Что я совершил? Я, я ведь ничего не делал. Ой, ладно. Скорее, уйдите отсюда. Еще одна. А ведь она была хороша. Зачем ты убил ее? за бред. Я ведь никого не убивал. Я, я не убийца. Что за. Нет. Твои быть не может. Я не убийца. Это, блядь, это точно мне. А кому еще? Кому, блядь, еще? Что это значит? Быть этого не может. Я ведь... Я никого не убивал. Никого в своей жизни я не убивал. И не убил бы никогда. Это бред. Это просто бред. Надо мной кто-то просто издевается. Бред. Просто бред. Видимо, это и есть тот склад. Это ведь склад, на котором я работал. Но... Я что? Я как будто попал в свои воспоминания. Но потому что... Не может этого быть. Дом рядом с работой. Хотелось бы, конечно, но... Бред. Просто бред. Зачем ты это сделал? Кто сделал? Я ничего не делал. Никого я в своей жизни никогда не убивал и не убил бы. Это бред. Это просто издевательство. Это... Я не знаю. Но я не верю в это. Это неправда. Просто неправда. Правда здесь что-то темно. Может где-то на полке найдется фонарик? Так. Отлично. Просто отлично. Вот так получше. Нет, Стэнли, ты сделал это. Ты сделал это. Я не верю. Я ничего не делал. Я не верю. Я просто не верю. Это просто бред. Почему это происходит со мной? Как ты резко заработал-то? Я просто не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. Но тут в основном пусто. Странно. А это еще что? Беги, Стэнли. Тоже. вариантов не остается, как идти на кладбище, либо в этот магазин. Это все из-за тебя. Из-за тебя я должен убивать. Знакомый, как будто я здесь уже бывал Да и костер Я тоже что-то с этим припоминаю В тот день Мы с друзьями отдыхали у костра И заезжали в магазин После работы Да нет, бред, бред, это бред Просто бред но я знаю, сука, этот магазин. Я здесь уже был. Какая же херня. Ты умер, Стэнли, еще тогда. В смысле? Я, я ведь не умирал. Вот, я живой и здоровый. Я не умирал. Я не умирал. Но память говорит обратно. Почему-то я помню, что... Что-то не так. Что-то не так. Умно спрятать ее тело на кладбище. Нет. Я не мог... Что за... Я не мог сделать... Я не мог ничего этого сделать. Блять. Что это со мной происходит Почему это со мной происходит Ты убегаешь от самого себя, Стэнли Разрушено. Да вообще не разрушено. Это все. А это еще что? Не может быть? Там просто пустота. Это очень странно. Ты должен ответить за свой поступок. Нет с меня никаких поступков. Я не верю, что есть. Охереть. Сколько же здесь их. Это была ненависть. Она умоляла тебя. не хочу двигаться дальше, но выбора у меня нет. Просто нет выбора. Ты должен умереть. Я начинаю вспоминать все. Я не хотел этого делать. Не хотел. Ты настолько жалок, что не способен встретиться со мной, Стэнли. Ты не сможешь долго бегать от меня. Почему я забыл? Почему я забыл это? Такое не забывается просто. Каждый имеет право выбора. Она не любила тебя. Ты за это ее убил? Ты жалок, Стэнли. Если хочешь спасти свою шкуру, то советую бежать. Это же... Сколько же здесь воспоминаний. Ты жалкий трус, Стэн. Хорошо. Я отпускаю тебя. Я надеялся, что ты поймешь свою вину. Но ты всего лишь жалкий чем А? А это еще что? Это бред. Выход ты в могиле на кладбище живи дальше своей гнилой жизнью и пытайся все забыть как ты себя вообще выносишь если же ты решишь встретиться со мной то я жду тебя в твоем доме Стэнли она тоже ждет надо уходить Пока есть возможность, надо уходить. Я не виноват. Я не хотел этого делать. Она сама вывела меня. Но сейчас все закончится. Нет. Это неправильно. Я виноват. Другая я, просто из ненависти сделала это, а потом Джейкоб снес мне баш башку топором. Нет, я встречусь с тобой, Стэнли. Дверь открыта. Он ждет меня, как и она. Да, я заслужил это. И если мне суждено сегодня умереть, то это будет самое правильное решение в моей жизни. Ну давай, подходи! Что? Что? Ты понял свою ошибку. Ты принял правного. Я позволю тебе исправить твою ошибку. Что за... Ой, бля... Как же башка раскалывается. Я, я дома? А, похоже. Это был сон? Или же нет? Ну, Джейкоба нет. О, кто звонит? Джессика? Спасибо тебе за то, что позволил исправить ошибку.